Сегодня уже во второй раз я переверну ваше представление о телефонах. Вы долго еще не сможете уснуть с мыслью, да как так-то? Хочешь иметь несколько тысяч подписчиков на своем YouTube-канале? Тогда я тебе представляю vktarget.ru. Это лучший сервис по раскрутке в социальных сетях. Здесь самые доступные цены на любой вид раскрутки. Переходи по ссылке в описании и становись популярным прямо сейчас. Подобного рода телефон был в первом выпуске, если ты его не смотрел, то ссылка в описании. А те, кто смотрели, поймут, эта звонилка мало того, что поддерживает Wi-Fi, так еще и работает на операционной системе Android. Таких телефонов на Алиэкспресс немного, тем более за такие деньги. Также у этого кнопочника есть функция роутера, то есть можно с этого телефона раздавать друзьям Wi-Fi. Дисплей на 2,4 дюйма с хорошим аккумулятором на 2000 мАч. Оперативная память 256 мегабайт, собственно 512. Есть поддержка двух сим-карт, Bluetooth, карты памяти. Присутствует камера, фонарик, FM-радио, будильник, календарь. Nobi 230. Всегда на связи, всегда онлайн. Очередной лакшери мобайл фон. К сожалению, лишён камеры, потому что цари не делают фото, для этого есть Xiaomi. Установлен стандартный двухдюймовый экран, аккумулятор на 1000 мАч. Поддержка двух сим-карт и карты памяти до 32 ГБ, что вполне неплохо. Есть в наличии Bluetooth, FM-радио, календарь. Выглядит очень стильно и дерзко, как какой-нибудь Мерседес. Huh? No Xiaomi тоже решили не отставать от трендов и представили свой кнопочный телефон с Wi-Fi. Получилось немного дороже, чем Ноби 230. Работает он также, вроде бы как на Android. Имеет огромный дисплей в 2,8 дюйма, а вот батарея не совсем большая, на 1480 мАч. Не имеет камеры, что за такие деньги печально, и даже какого-то маленького фонарика нет. Зато заряжать мобилу придется через модный Type-C провод. Одним словом, Xiaomi! А этот аппарат весьма интересный. А интересен он тем, что это картфон и у него есть камера. Что редко для телефонов такого сегмента. Имеет достаточно обширный экран на 1,7 дюймов, аккумулятор на 480 мАч, что в принципе пойдет. Поддержка одной сим-карты и microSD до 16 гигабайт, календарь, FM-радио, калькулятор присутствует. Правда, нет выхода под наушники. Он бы здесь не помешал. Вот это я понимаю, MP3-терминатор. Ну а это очень лакшери мини-телефон для модников-сковородников. Вся панель и кнопки управления исключительно сенсорная. Имеет полтора дюймовый экран, который питает аккумулятор в 700 мАч. Поддержка двух сим-карт плюс тф карты до 16 гигабайт. Имеется какая-никакая, а камера. И очень маленький фонарик Телефон не поддерживает игры Что гарантирует успех в учебе школьника Которому купили этот телефон Уверяют китайцы Всегда хотел найти защищенный телефон С классным принтом И вот он Сей кирпич имеет дисплей на 1,7 дюймов Что в принципе можно было сделать и побольше Претензий к аккумулятору нет Он здесь неплохой На 3600 мАч Также присутствует камера И двойной фонарик Поддержка tf карты до 16 гигабайт. Это очень неплохая копия всеми известной модели Nokia. Но в отличие от оригинала, здесь есть нормальная камера и фронтальная. А чё так можно было, что ли? Да-да, <смех> <смех> вы не ослышали, самая настоящая фронтальная камера. Правда, 0 0,8 мегапикселя, но неважно, главное, что она есть. Я помню времена, когда фронтальная камера была только у Sony Эриксона. Эх, были времена. Дисплей достаточно добротный, как я люблю, на 2,5 дюйма. Батарея тоже ничего на 1800 мАч. Поддержка двух сим-карт плюс SD до 16 гигабайт. Единственное, чего здесь нет, так это фонарика. Жалко, у пчелки. Очень стильный и мультимедийный телефон со стёбной чёлкой а-ля iPhone X. Экран большой на 3 дюйма, к сожалению, емкость аккумулятора узнать не удалось. Известно лишь, что у телефона есть функция пауэрбанка, а значит батарея должна быть не менее 2500 мАч. Телефон способен уместить до 4 сим-карт плюс microSD до 16 гигабайт. Есть хороший двойной фонарик и камера с дополнительной небольшой вспышкой. Есть выход под наушники. Ну а это телефончик моей любимой компании Серва. Перед нами мини телефон, не путать его с картфоном. Несмотря на свои миниатюрные размеры, сюда запихнули дисплей на 1,3 дюйма вместо привычного для такого класса телефонов 1 дюйм. Имеет неплохой аккумулятор на 380 мАч, есть Bluetooth версии 3.0, даже какая-то камера и фонарик. Фонарик, ребята. Также у телефона есть слот для карты памяти объемом до 16 гигабайт. Наша кроха весит всего 25 грамм. Не понимаю, почему этот телефон купил лишь один человек. М? Ну и закончим видео телефоном-раскладушкой-машинка. Таких телефонов немного на Алиэкспресс, их можно посчитать на пальцах, но эта модель абсолютно новая на рынке телефонов. К сожалению, размер дисплея узнать не удалось, продавец вообще решил не писать его характеристики, потому что зачем? Известно лишь объем аккумулятора 1000 мАч. Есть поддержка microSD карты до 8 гигабайт. Вот такое получилось видео, если оно вам понравилось, обязательно жмакайте свой царский лайк. Делитесь видео с друзьями, потому что я уверен, что они не в курсе существования таких телефонов. Всем пока, увидимся через неделю.